В этой видеоинструкции мы покажем и расскажем, как тебе подключить платформу ATAS к бирже Binance, в частности для того, чтобы торговать фьючерсами. На экране ты видишь пятиминутный график фьючерсов на биткоин с биржи Binance. Кстати, чтобы открыть его, нужно просто кликнуть кнопку Chart и выбрать BTC USDT Binance Futures. График загрузится и покажет последнюю котировку, но новые данные в реальном времени поступать не будут. Естественно, что и торговлю вести нельзя, но через несколько минут все будет работать. Начни с того, что открой менеджер подключений. Нажми «Добавить», выбери Binance. Для установления подключения тебе требуется два ключа – API ключ и секрет ключ. Чтобы получить их, переходишь в личный кабинет. В разделе API Management выбираешь Создать новый API. Далее в зависимости от настроек безопасности вводишь верификационный код из e-mail, а также код из Google аутентификатора и нажимаешь Submit. Ключ создан. Копируешь API-ключ и секрет ключ и вставляешь их в менеджер подключений ATAS. Кстати, рекомендуем сохранить копии этих ключей где-нибудь в безопасном месте. Отметь, что ты подключаешься к площадке для торговли фьючерсами и нажми «Finish». Если нажать «Connect», соединение с биржей будет установлено и котировки начнут поступать, но для того, чтобы вести торговлю, в настройках API-ключа добавь свой IP-адрес. Тогда ты сможешь поставить галочку, которая позволяет совершать торговые операции через это соединение. Еще раз введи код из Google Аутентификатора и теперь готово. Ты установил соединение, через которое можно реально торговать фьючерсами на бирже Binance. Выставленный ордер подтверждает это. Теперь коротко об основных возможностях, которые платформа ATAS открывает своим пользователям для обучения и торговли фьючерсами на бирже Binance. В верхнем левом меню модуля графика ты можешь изменить инструмент, таймфрейм, изменить торговый объем, добавить индикаторы, запустить торгового робота, а также изменить шаблон. Шаблон ⁇ это сохраненные настройки графика. Многие из них предустановлены. Также ты можешь добавлять и управлять шаблонами и другими настройками в менеджере настроек. Для ведения торговли тебе понадобится Chart Trader. На этой панели ты можешь выставлять тип маржи и размер плеча, тип ордера, торговый объем, управлять ордерами, настраивать защитные стратегии, например, автоматический трейлинг-стоп. Чтобы расширить свои возможности для обучения, анализа и торговли, используй страницу «Быстрый старт», где мы собрали простые и понятные инструкции для тех, кто начинает пользоваться платформой Atas. Используй модуль Smart Tape для торговли и анализа потока ордеров. Этот модуль позволяет агрегировать и фильтровать данные потока, делая его читабельным, а в режиме «Истории» SmartTape позволяет анализировать поток ордеров для любого участка на графике. Используй модуль Smart Dom. Для торговли, анализа глубины рынка и поиска манипуляций с лимитными ордерами. Благодаря системе организации рабочего пространства, ты можешь скомпоновать модули и тонко настроить их под свои нужды. Используй режим Market Replay чтобы торговать на исторических данных, как будто бы в реальном времени. Такой режим тренировки позволяет быстро отработать стратегии, набрать опыт и знания без риска для реального капитала. Ссылка на ролик про использование тренажера Market Replay в описании. Надеемся, это видео было полезным. Удачных тебе торгов на Binance с помощью платформы Atas. Спасибо за просмотр.